Привет! Сегодня я вам расскажу о двух криптовалютах, которые, как думают многие, появились благодаря криптовалюте PRISM. Размышления по этому поводу я отодвину в сторону. Может перевернем эту страницу? В связи с выпущенным мной пару дней назад роликом о бирже PRISM некоторые из моих зрителей написали мне в личку и предложили разобрать на моем канале два проекта. ZOOX и PrismBit Token. Что ж, запрос есть, а значит ловите обзор. Тем более, я и сам обещал подробно разобрать токен PrismBit, а тут мы его еще и сравним с, если так можно сказать, конкурентом. Начнем с монеты ZUKS. Ранее проект назывался Prism Cash, но с недавних пор, после ребрендинга, название изменили на текущее. Из плюсов могу отметить, что в отличие от PrismBit токена, ZUKS присутствует на CoinMarketCap с августа 2020 года на тот момент монета торговалась по 32 цента текущая цена на монету около 10 центов а объемы торгов на 29 октября 27 тысяч долларов из них 7000 приходится на биржу Uniswap. хотя тут я немного в замешательстве потому что зайдя на Uniswap, я не нашел ни одной пары торгующиеся зукс поэтому вместо 27 тысяч долларов думаю будет разумнее оставить 20 принадлежащих единственный. Бирже Bitforex. На сегодняшний день самый прибыльный способ постмайнинга Zoox в Югуарботе. Там мы можем получать доход 11% в месяц, инвестируя от 100 тысяч монет. Не пугайтесь, это не минимальный размер инвестиций, минимум начинается от 100 монет, но доход там немного ниже. И составляет 9% процентов в месяц. Конечно, можно было бы взять средний 10%, процентов, но я уже предвижу комментарии по типу, что в крипту с не заходят, и все в подобном духе. Поэтому берем 11% процентов и точка. Чуть далее я произведу расчеты. Возьму одну и ту же сумму в долларах и, исходя из исторических данных по графику, подсчитаю. В каком проекте я бы заработал больше но для начала я расскажу вам о втором участнике моего обзора на бирже Prismbit. бит основываясь на данные графика одноименный токен появился 22 июля с ценой в 2 цента так я совсем забыл рассказать вам о самой цели создания криптовалюты zux тут в принципе все как по учебнику если кому-то показалось что во мне проснулся сарказм то вы ошиблись я просто не нашел более простых слов для пояснения в общем zux преподносится как и современная постмонета, которая в последующем претендует на право заменить срезанную бумагу, которой пользуется большинство людей. В то время как бит токен, да, вернемся к нему, так вот, prismbit токен преподносится seo бирже дмитрием как акция компании если что компания это сама биржа Бит. нам не обещают высокого курса на токен не говорят о высокой скорости транзакций и миссии по изменению финансовой системы нам просто предлагают стать держателем акций и получать 6 в месяц на них да все просто как дважды два есть продукт который будет обеспечивать наш доход. И кто знает, возможно, по мере развития проекта, наши доходы будут только расти. Еще меня впечатлило заявление Дмитрия о том, что цены на токен не планируют отпускать в свободное плавание. И мы почти со 100% гарантией будем знать, что она останется в районе 2 центов. Конечно, многих этот момент может не совсем устраивать, но я только «за» иметь у себя в портфеле прогнозируемый и стабильный источник дохода. Теперь перейдем к подсчетам наших финансовых интересов в каждом из проектов. Начнем с криптовалюты ZUKS. Допустим, 3 месяца назад я купил 100 тысяч монет ZUKS для того, чтобы получать 11% в месяц. Потратил бы я на то время 32 тысячи долларов. Спустя 3 месяца у меня на кошельке стало бы 136 763 монеты. Это на 36% больше чем моя начальная инвестиция в монетах. Но, к сожалению, цена упала более чем в три раза, и мои инвестиции уменьшились более чем в 2 раза. То есть вместо 32 тысяч у меня бы было 13 676 шесть. Долларов. Теперь возьмем криптовалюту призм биттокен. За 32 тысячи долларов я бы приобрел в августе 1 миллион 600 тысяч токенов, а через 3 месяца они бы превратились в 1 миллион 905 тысяч 625 токенов, что при продаже на данный момент было бы более 38 тысяч долларов. А это значит, что полученная прибыль составила бы 19%. Вот такие мысли и подсчеты были у меня в голове, а право выбора, как всегда, остается за вами. И помните, в нашей жизни нет никаких гарантий. Ну, кроме той, что рано или поздно нам придет... А, хотя ладно. Может перевернем эту страницу? Кстати, регистрируйся на бирже призмбит, ссылка на которую находится в описании, и пиши свой логин в Телеграме. Первые 10 счастливчиков получат от меня подарок 10 токенов призмбит.